Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Здравствуйте. И вновь мы с вами в онлайн спортзале Decathlon. Я вас рада приветствовать. Пожалуйста, прошу вас присоединяться. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, заходите, заходите, заходите. Рада вас видеть. Надеюсь, что мы с вами сегодня еще раз позанимаемся. Расскажите, пожалуйста, мне, из каких вы городов, занимались ли вы вчера со мной, потому что надо ли мне делать повторные объяснительные упражнения или нет. Если вы занимались, напишите единичку, что вы были на первом занятии. Если вы занимались, если вы не занимались, напишите нолик. Хорошо? И расскажите мне, пожалуйста, откуда вы родом, где вы живете. Хорошо из Сочи. О, там, наверное, жарко у вас. Из Казани. Очень замечательно. Хорошо. Спасибо вам. Не занимались. Нужно повторить. Хорошо. Хорошо. Поняла. Хорошо. Хорошо. Подольск. Санкт-Петербурге. Хорошо, что вы присоединились. Попробуем сейчас сделать это все. На самом деле, упражнения, которые я про которые сейчас буду рассказывать вам, дыхательные упражнения. Вы видите по сети интернет, что они настолько сейчас актуальны, что вам нужно просто выучиться, а потом самим самостоятельно заниматься. Здесь ничего сложного нет, абсолютно. Абсолютно. Привет, другие города. Да-да-да. Надеюсь, что вы проветрили свое помещение, где вы будете заниматься, потому что нужен приток воздуха если нет то откройте пожалуйста форточку я не могу открыть потому что лишние шумы нам не нужны и так подождем еще полминутки хорошо а пока напишите пожалуйста откуда вы да да да здравствуйте ирочка привет привет моя дорогая привет хорошо еще подключайтесь пожалуйста будем выполнять очень полезные упражнения Сегодня, конечно, будут новые упражнения, но я постараюсь объяснить тем, кто вчера не был на этих занятиях, и хочу предупредить вас о том, что следующее мое занятие будет в понедельник э, в 12 часов Москвы, потом это будет занятие в среду, в понедельник, по-моему, в час Москвы, в среду в 12 часов, и в четверг также, также будет 12 часов по московскому времени. Хорошо, хорошо, присоединяйтесь. Машу вам. Здравствуйте, проходите. Я вам очень рада. Пожалуйста, пожалуйста. Все будем сейчас дышать, учить. Сейчас я комментарии отключу, чтобы они не мешали на экрана. Ага, привет, привет. Привет, мои дорогие. Здравствуйте. Меня зовут Модлина Наталья. Мой инстаграм-аккаунт собачка Ната Модлина. Если хотите, заходите туда, посмотрите. Я инструктор по скандинавской ходьбе и инструктор по бодифлексу. Я работаю периодически фитнес-инструктором в избе стройности и веду там занятия по дыхательным практикам и по скандинавской ходьбе. Скандинавскую ходьбу обожаю. Итак, я отключаю комментарии и мы начинаем заниматься. Комментарии выключены. Готовимся и начинаем. Итак, еще раз повторю для тех, кто присоединяется, которых я не вижу, участников. Меня зовут Модлина Наталья. Я инструктор по бодифлексу и скандинавской ходьбе. Я живу в Тольятти и участвую в замечательном проекте компании «Декатлон Россия». И мы с вами находимся сейчас в онлайн-спортзале «Декатлон». В Декатлон проводится масса всяких мероприятий по оздоровлению, чтобы вы могли остаться дома, но при этом оставаться в форме. Поэтому приступим к нашей форме. Вперед из песни, как говорится. Я убираю свой мяч, на котором я сидела. Нужно, чтобы нос был чистый. Приготовьте носовые платочки. Вдруг у вас там в носу что-то живет. Итак, нам сегодня понадобится мяч, так, он у меня не в кадре, мяч и резинки. Вот, мяч и резинки. Мяч компании Декатлон и резинки, резиновой амортизации, амортизаторы трех сил, три вида, красное, синий, зеленые. Итак, для начала мы с вами научимся повторим, вернее, как правильно дышать в укороченном виде. Итак, положите руки на живот. Мы с вами будем фиксировать движение живота, таза, спины, лопаток. Итак, дыхании мы разберем 2-4. Вдох на два счета, выдох на четыре счета. Вдох делается носом, выдох обязательно через рот. Обязательно через рот. Вдох носом и в живот направляем вдох. Живот расслабляется при вдохе на счет раз-два. И на выдохе через рот живот у нас концентрируется. Мы сжимаем ребра, поперечную мышцу живота. И застегиваем замочек, как в пилатесе, если вы занимались. Подкручиваем таз на выдохе на четыре счета через рот. Выдыхаем, как будто мы задуваем свечку. Задули свечечку. Вдох будет довольно короткий, но мощный в живот, а выдох будет длинный, длинный, длинный, длинный, с точкой. Но выдох будет такой, чтобы мы успели подкрутить живот и сократить свои а, сфинктеры, которые находятся в промежности. Иногда я буду говорить, сократите промежности, сожмите мышцы промежности. Это все туда. Это делается для того, чтобы мы... Задействовали нижнюю часть а, тазового дна, тазовое дно, и чтобы органы, которые там находятся, были в безопасности. Для этого мы как раз подкручиваем таз, чтобы сохранить органы и чтобы накачать мышцы в том числе. Итак, давайте пробовать. Руки на живот. Я поближе встану, чтобы вам было меня видно. Поближе. Итак, дышим. Начинаем дышать носом. Вдох носом на два счета, выдох на четыре счета. Поехали. Вдох в живот. Подкрутили. Заталкиваем, заталкиваем живот к спине и сами застегиваем замочек. Помните джинсы маленькие? Вдох-вдох, выдох-выдох-выдох-выдох. Подкручиваем копчик. Вдох-вдох, плечи вниз, лопатки к центру и к талии. Вдох-вдох, выдох-выдох-выдох-выдох. Подкрутили. Вдох-вдох, выдох-выдох-выдох-выдох. Все. Выдох, выдох, выдох. Угу. Более-менее мы освоили эту технику дыхательную 2-4. Это самая простая техника из системы бодифлексов. А сейчас у нас с вами разминка. Суставная разминка. Начинаем с плеч. Большие круговые движения плечами. 8 счетов, два, три. Большая амплитуда. Задействуйте лопатку. Лопатки сводятся к позвоночнику. И еще раз, два, три, 4. Вперед плечи. Раз. Старайтесь прямо глубоко проработать верхнюю часть торса. Плечевой регион, пожалуйста. Раз, два, три, четыре. Отлично. Теперь оба плеча к ушам. Раз, приседаем немного. Раз, раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь по одному плечу. Присаживаемся на каждую коленку. Задействуем талию и плечи. Плечи здесь работают. Основной акцент на плечи. Разминаем все тело. Хорошо. Молодцы. Теперь руки на талию. Повороты головы. Голова вправо. Перекат на левое плечо. Перекат на правое. Перекат на левое. И еще раз. Два. Три. Четыре. А теперь посмотрите чуть в сторону. Раз, два. Заведите немного шею дальше. Три, четыре. Раз. Спина ровно. Два, три, четыре. Теперь делаем движение, как гуси, как гуси. Или как кошечки. Облизываем как будто мы свою шерстку. Отводим. Макушку назад и аккуратно шеей вперед. Несколько движений таких мягких. Теперь в сторону, в сторону. Как будто мы с вами подмышку облизываем. Облизнули лапки свои. Хорошо. Подбородок, шея и другую сторону. Хорошо. Два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Ну, теперь у нас тут все готово. Беремся за талию. Ноги на ширине плеч. И тоже максимально глубокое движение. Ножки у нас присогнуты. Мы в приседе сидим мягком. И начинаем в большой амплитуде вращать нижней частью тела. Попробуйте... Как в цигун делают. Вот здесь вот точечку найти. Вот здесь вот, где вилочковая железа. И прокрутить. Удерживается очень хорошо вверх. И в другую сторону. Хорошо, хорошо. Вперед подаем таз. бок, В сторону. Назад. Хорошо. Молодцы. В другую сторону еще немного. Держим здесь спинку ровно. И контролируем. Вверх, чтобы он был стабилен. Отлично. Поднимаем высоко ноги. И идем на цыпочках. Побыстрее, побыстрее, побыстрее. Переходим на легкий бег. И теперь бегаем из стороны в сторону. Широко-широко, вовнутрь-вовнутрь. В сторону, вовнутрь-вовнутрь. Сторону, и потихоньку ускоряемся. Еще. Отлично. Отлично. Очень хорошо прогревается весь низ. Хорошо. Молодцы. Теперь с пятки на носок. С пятки на носок. Перекатываемся. Молодцы. Ну, теперь мы готовы. Сейчас восстановим дыхание. Сделаем три вдоха. И выдох. Вдох. И выдох. И еще раз вдох. Восстанавливаем дыхание, выдох. Отлично. Итак, каждое упражнение выполняем по 10 раз. Даже если я сбилась, может быть такое. Но по 10 раз. Берем мяч. Если случайно у вас нет мяча... Маленькую подушечку, думку. Мы будем с вами выполнять упражнение. Вот такое. Легкий присед, ноги на ширине плеч, стопы параллельно. Спинка ровно. Мы сейчас с вами будем поднимать мяч и приседать. Со вздохом, вдох-вдох, приседаем, высоко поднимаем мяч, выдох-выдох-выдох-выдох. Мяч перед грудью, вдох-вдох, выдох-выдох-выдох-выдох. Вдох, вдох, таз подкручиваем, выдох, выдох, выдох, выдох. Готовы? Приступаем. Ноги на ширине плеч, руки вытянуты, присели, все тело напряжено уже, начинаем дышать. Вдох, вдох, живот, приседаем, выдох, выдох, тянемся вверх руками, сжимаем мячик. Вдох, вдох, возвращаемся, выдох, выдох, выдох, выдох, таз подкручиваем, замочек. Вдох-вдох, привстали. Выдох-выдох-выдох-выдох. Три раза. Шесть. Подкручиваем таз. Вдох-вдох, давим на мячик, на мячик, на мячик. Поддавили, сжали его. Вдох-вдох, пристали, И замочек застегиваем. Выдох-выдох-выдох-выдох. Вдох-вдох, выдох-выдох. Пупок к спине, подтянули копчик. Вдох-вдох, раз, два, три, четыре. И разочек последний. Вдох-вдох, раз, два, три, четыре. Подтянули таз. Отлично. Теперь у нас будет плие. Ноги широко, стопы 45 градусов, таз немного отвели, как будто мы собираемся сесть там на стульчик, сзади нас, который находится. Садимся в пленях, коленки смотрят по направлению к носкам, ботинка нашего. И мы будем передавать мяч руки в стороны. Чем глубже мы сядем, тем будет лучше для нас. Итак, будем передавать мяч. Вдох-вдох, выдох-выдох, выдох-выдох. Вдох-вдох, раз-два-три-четыре. Готовы? Приседаем, приседаем, пониже, руки в стороны. Начинаем. Вдох-живот, раз-два, на выдохе, раз-два-три-четыре. Вдох-вдох, раз-два-три-четыре. Вдох-вдох-живот, расслабили живот. Выдох, выдох, выдох, выдох. Вдох-вдох, выдох, -вдох, выдох, выдох, выдох, выдох на приседе. Вдох-вдох. Раз-два-три-четыре. Вдох-вдох. Раз-два-три-четыре. Еще пять. Вдох-вдох. Раз-два-три-четыре. Вдох-вдох, живот. И подтягиваем, подтягиваем замочек. Руки наверх. Вдох, вдох. Выдох, выдох, выдох, выдох. Еще два. Живот подкручиваем. Отлично. Молодцы. Теперь у нас будет присед с отведенной ногой. Вы пока отдышитесь немного. Я вам показываю следующее упражнение. Итак, колено согнуто 90 градусов. Другое колено будет ходить тоже вниз, перпендикулярным полу. Посмотрите, вот так, перпендикулярно полу. Мяч мы ставим назад, и на выдохе. У нас здесь будет наверху вдох-вдох. И на выдохе мы приседаем, поднимаем руки. Максимально прямые. И постараемся сжать мяч сзади, за спиной. Уже присели. Готовы, надеюсь. 90 градусов. Смотрю вот на себя. Вот. Вот вниз будет ходить нога. Вертикально. Можете проверить. Рука вертикально лежит или вот так. Исправьте положение. Уже в приседе сидим. Смотрим перед собой. Руки отвели чуть-чуть. Начинаем дышать в живот. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Чуть-чуть пристали. Выдох, выдох, выдох, выдох. Лопатки сводим. Грудь распрямляем. Таз подкручиваем. Вдох, вдох. Раз, два, три, четыре. Вдох, вдох. Раз, два, три, четыре. Вдох, вдох. Раз, два, три, четыре. Еще пять. Таз, плечи. Лопатки. Еще три. Два. И последний. Отлично. Отдыхаем. Теперь то же самое на другую ногу. Другая нога вперед. Опорная. Проверяем, чтобы было 90 градусов. Так. Спинка ровная. Мячик за собой. За спиной. Готовы? Так. Проверьте еще раз свое, свое исходное положение. И начинаем дышать. В живот. Вдох-вдох. Округлили живот. Приседаем. Руки поднимаем. Выдох-выдох-выдох-выдох. Выдох. Подкручиваем таз. Ручки выше. Вдох-вдох. Раз, два, три, четыре. Нас подкрутили, промежность сжали. Вдох-вдох. Раз, два, три, четыре. Еще пять. Четыре. Лопатки. пояснице лопатки стягиваем. Еще два. Вдох-вдох. Раз, два, три, четыре. Сжимаем мячик. Еще раз. Супер. Если вы это выдержали. О! Молодцы! Отлично! Теперь мячик мы убираем и беремся за кольцевые амортизаторы. И существует три. Те, кто первый раз занимается, можно взять зелененький, он послабее. Красный – это совсем для сильных девушек, мальчиков. А голубой – ну так, в общем, можно начать с голубого. Давайте я с голубого буду начинать, потому что ему лучше видно. На самом деле, всегда делаю с красными. Итак, надеваем мы с вами на вот здесь вот, под коленями, под коленями. Сейчас мы с вами будем нырять. Итак, как во время нырка, посмотрите, упражнение какое будет. Ноги на ширине плеч, резинка уже натянута. Мы стопы параллельны обязательно. Мы будем с вами приседать. Здесь будет у нас выдох-выдох, а, а здесь будет вдох. Лопатки сводим, здесь у нас будет вдох. Когда приседаем, таз подкручиваем, здесь будет выдох. Когда вдох, мы прогибаемся в талии, лордоз увеличиваем, а на выдохе мы скручиваем наоборот спину, подкручивая копчик вперед. Итак, давайте. Здесь у нас будет вдох-вдох, а здесь будет выдох. Поехали. Вдох-вдох. Выдох, выдох, выдох, выдох, ножки, ножки раздвигаем. Вдох, вдох. Повыше руки, так чтобы локти лопатки сошлись. Вдох, вдох, прогнулись. Выдох, выдох, выдох, выдох. Тянемся, тянемся вперед. Вдох, вдох. Выдох, выдох, выдох. Ноги вширь. Вдох, вдох. Лопатки свели. Выдох, выдох, выдох, выдох. Тянемся руками. Ныряем почти. Еще пять. Таз подкручиваем. Выдох, выдох, выдох, выдох. Вдох, вдох. Выдох, выдох, выдох, выдох. И последний. Ах. Ох. У меня лоб мокрый. Не знаю, как у вас. И последнее упражнение сегодня. Резинку вниз к щиколоткам. К щиколоткам. Отличное занятие с потерей. Хорошо бы сейчас водные процедуры. Итак, следующее упражнение будет такое. Мы будем на выдохе, на выдохе переводить ногу с натянутой резинкой из положения перед собой, перед телом на положение за спину. Давайте попробуем. Итак, выставили ножку вперед на носочке, опираемся на носок. Опорная нога может быть согнута, пожалуйста, для лучшей устойчивости. И начинаем. Живот вдох-вдох, выдох-выдох, выдох-выдох, точка. Вдох-вдох. Раз, два, три, четыре. Переставили. Еще. Еще. Пронежность сжимаем. Выталкиваем воздух мышцами живота. Вдох-вдох. Вдох-вдох. И еще шесть. Еще два. Подтянули. Вдох, вдох. Выдох, выдох, выдох, выдох. Отлично. Немного расслабились. Другая нога. Хорошо. Установим дыхание. Другая нога. Перед собой. Резинка натянута. Чуть в приседе. Спинка ровно, лопатки контролируем, чтобы они тянулись к позвоночнику и к талии. И начинаем делать упражнение. Вдох в живот через нос, вдох-вдох, округлили живот. И на выдохе отводим ножку назад на четыре счета. Вдох-вдох, выдох-выдох, выдох-выдох. Вдох-вдох, раз, два, три, четыре. Таз, вдох, вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, подкрутили таз. Вдох, вдох. Раз, два, три, четыре. Вдох, вдох. И еще четыре. Еще два. Отлично. Все, на сегодня у нас почти закончено. Мы с вами делаем заминочку. Немного растянемся. Для этого опять в плее. Широко-широко присели и ножки немного подвигаем. Пяточки поднимаем. Так, молодцы. Собираем ножки, ноги. Ноги, правильно говорить. Ноги, не ножки, ручки, пальчики, косички. Идем на месте и поднимаем высоко ноги. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь колено к груди. Прижали. Хорошо. Держим. Стоим. Баланс держим. Ногу в сторону. Отвели. Аккуратно. Кладем ее на колено. Следим, чтобы бедро не уползало. Присели. Потянули ягодицу. Хорошо. пристали, Ногу на пятку. С ровной спинкой. С ровной спинкой наклон. Тянем заднюю поверхность ноги. Теперь расслабились и дотянулись до носочка. Носок на себя. Отлично. Вернулись. И еще забыли мы с вами переднюю бедра потянуть. Ногу подхватили. Коленочки вместе. И таз чуть-чуть вперед. Стоим, держимся, коленки вместе, пятка к ягодице, ага, и таз чуть вперед, супер, молодцы, одну ногу растянули, теперь другую ногу, давайте начнем сразу с передней бедра, ногу за себя, коленки вместе, пятка в ягодицу, давим на ножку, давим, давим, Ягодицы чувствуем и переднюю бедра чувствуем. Хорошо. Баланс держим, баланс. Если у кого-то есть стул, пожалуйста, стул. Стенка, стенка. Хорошо. Теперь эту же ногу к груди притянули. Опа. Притянули. Хорошо. В сторону. Можно повращать ступней. Хорошо. Теперь на колено присели. Бедро, чтобы не уползало в сторону. Пожалуйста, следите за ним. Присели. Можно поддавить на коленочку. Носочек на себя. Спинка ровная. Тянемся за макушкой. Если прогнуться в тазе тазовой области можно еще усилить нагрузку. Теперь ножку вперед. На пятку. Наклон с прямой спиной. Спина прямая. Тянем, тянем, тянем. Грудью тянемся к колену и вперед. Хорошо. Теперь скругляем спинку. И беремся за носок и тянем носок на себя. Икроножная мышца тянется. Отлично. Выходили на месте, спокойно. Теперь руки. Руки вверх и за себя тридцать. Ладошку на холку, другая рука. Хорошо. Теперь руки вверх за запястье. Высоко тянемся, высоко-высоко и чуть в сторону. Вернулись. Опять. Другую руку за запястье. Высоко тянемся и в сторону. Отлично. Руки за спину. Грудь тянем. Плечи опустили. Руки подняли. Грудь раскрыли. Лопатки свели, тянем, хорошо, округлили плечи, и рука вперед с сопротивлением, мы ее прижимаем, другой рукой к себе, напряжение дельтовидных мышц, дальше, другая рука, другая, к себе, она сопротивляется, мы ее тянем, хорошо, Ладошки. Другую ладошку. Хорошо. Встряхнули руки. Еще раз с вами проверили все свои суставы, как они работают. Десять раз ударяемся пятками об пол. Сильно. Вибрационная гимнастика. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, шесть 7, восемь девять 10. это лучше делать без кроссовок это точно совершенно теперь мелкая тряска расслабляемся расслабляемся расслабляемся все тело оно у нас хорошо поработало и теперь мы с вами еще раз еще раз проверяем все суставы присаживаемся кривляемся перед собой я вот перед вами кривляюсь а вы перед собой, перед зеркалом, проверьте, пожалуйста, все свои суставы, чтобы они смазаны были, были в рабочем состоянии. И хорошего вам дня. Я практически закончила. Сейчас выключу, включу, вернее, комментарии, если у вас будут вопросы. Вот лично я мокрая, например, не знаю, как вы. Я так вообще просто взмокла вся. И это хорошо. После этого сразу годные процедуры. Итак, кто что хотел спросить, пока могу ответить. Или смотрите, пишите мне в директ, пожалуйста, пишите вопросы свои. Что круто. Ага, привет. Круто что? Понравилось вам занятие? Скажите. Я очень до сих пор отдышаться не могу. Это точно так же, когда говорят, что скандинавская ходьба для бабушек. Ну, не верьте, не верьте. Точно такие же будете мокрые, если вы правильно ходите, если вы правильно все делаете. Поэтому скандинавская ходьба на самом деле рулит. Ну, и так же, как э, дыхательные всякие процедуры. Если хотите, я вам расскажу про гимнастику Стрельниковой. Э, в нынешнее время это очень полезная гимнастика. И особенно ее будет хорошо соединить с ходьбой если вы будете сначала дышать а потом ходить например с палками по свежему воздуху то будет вам здоровье итак вопросов не вижу я не доктор нет я не доктор я инженер по образованию потом я стала преподавателем потом я тут еще и имиджмейкером была немного а сейчас вот выучилась на тренера Недавно сдала дипломную работу, поэтому вот веду уроки, веду тренировки с большим удовольствием. Так, время сеанса наше практически завершается, нам велено полчаса заниматься. Поэтому, если нет вопросов, то я откланяюсь, пожалуй. Предлагаю вам сейчас пройти к вводным процедурам. Попить воды достаточно. И в следующий раз, когда вы придете на тренировку по дыхательным практикам, который будет в понедельник, да, в час московского времени, вы, пожалуйста, не ешьте перед этим полтора часа. Хорошо? Мне тоже эта гимнастика нравится. Точно. Дыхание сейчас, правда, очень актуально. Особенно диафрагмальное дыхание. Поэтому дышите, ходите и будьте здоровы. Всем удачи! Жду ваших отзывов в ленту. Мне будет приятно. До встречи до понедельника. Пока-пока-пока! Мы с вами были в онлайн-спортзале Декатлон. Причем вот эти резинки, которые, которыми я пользовалась, вы можете их купить в Декатлон. Вам их могут привезти и мяч, пожалуйста. Пожалуйста-пожалуйста. следующий раз вам тоже нужно будет мяч, резинки и гантели. Гантели с собой положить рядышком. Если нет гантелей, то пускай подойдут <свят> килограммовые пачки с гречкой. Или просто бутылки с водой. Ну все, счастлив ребят. Я очень рада для вас работать. Пока-пока.